Найти око. Ой. Ой. Бакся. Бакся. Бакся. Бакся. Бакся. Бакся. Бакся. Вот такая. Да? Бух! Как папа пролетел? Бух! Вот так вот, да. Макс, у тебя тоже самолет? Угу. Да, ты на нем будешь летать? Угу. Поехали! Макс, Макс, ты готов? Так, да, как он? Запускаю двигатель. Отвинта! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. А, не поверите, что сейчас будет. Сейчас мы полетим с моим любимым сыном. Максик. Максик! Максим, скажи, зачем ты приехал на аэродром? Летать? Ты хочешь полетать на планере? Очень? А хочешь облако потрогать рукой? Да? Ну вылезай! Мы приехали, Макс! Давай готовь планер, поехали ты дышь, ты дышь, ты, дыш. ты дыш. Друзья, Макс очень хотел давно полетать на планере. И папа все обещает, говорит, да Макс, да, когда-нибудь слетаем, как будет очень хорошая погода. Да, Макс? И Макс так помогал папе планер собирать, разбирать. И наконец-то Макс полетит, да? Ура? да? ура! Ура! Ну беги Макс в планеру. Макс, ты в какой кабине полетишь? В задней, с мамой вместе? Хорошо. Да. Давай открываем заднюю кабину. Оп! Папа. Какой? Папа полетит в передней кабине, да? Вот в этой. Угу. Да. Ну, ты рад, Макс? Рад наконец-то? Да, открывать? Ты рад, что мы полетим? Да, рад. Ты рад? Ой, Это следы, Макс. Это следы. Там планер ездил. Так, Макс, поможешь папе планер э, потолкать на стартовую позицию да? да сейчас мы с тобой вместе будем толкать планер ну что друзья вот сейчас сбывается мечта максима полетать на планере ему сейчас три с половиной годика вот и э, он вполне морально созрел для того чтобы летать потому что он постоянно видит как летает папа и все время говорит папа я хочу с тобой папа я хочу с тобой вот и папа, в конце концов решил почему бы и нет Впереди ролик, который наполнил светлыми и чистыми детскими эмоциями те, которые, творить которые высшее наслаждение человека. И прежде чем вы его посмотрите, я бы хотел ответить на возможный вопрос, вопрос почему и зачем. Зачем мы взяли Максимов в полет, зачем мы рисковали его жизнью. Я отвечу так, что самое яркое воспоминание на детство, это когда отец взял меня на зимнюю рыбалку. Я был совсем маленьким, в куче одежды. И попал просто в сказку, это было морозное утро 31 декабря, везде соперился снег, э -э, пушистый такой волшебный, синее небо, это лунка, кунки, бьющиеся в руках, ну, тем более, что я все время просил, папа возьми, то есть он приезжал с рыбалки, он такой небольшой, такой ух, потом я провалился под лед, и через два года взял меня дочередую рыбалку, я провалился, чуть не утонул. И да, это был способ расстаться тоже в жизни, да, это был риск какой-то, но я не применяю эти эмоции ни на что, это очень яркие воспоминания детства. Потом я взрывал бомбы, э, строил там э, землянки, которые там засыпались, э, ракеты из селитры, магний, колеса, шифер э, взрывали в кострах, половили свинец, ну, это все, что делают нормальные дети. Возможность сделать то, что нравится, творить, э, в конце концов, сформировала личность, которую вы, вы знаете, не знаю, хорошая, плохая, какая есть. Я очень благодарен своим родителям за то, что они дали мне возможность расти свободным человеком и нормально воспринимали все мои эксперименты, пробы, набивание шишек каких-то. Желание Максима летать – это не семиминутная такая «хочу ребенка». Это яркая мечта, и он из кусочков дерева и скотча клеит самолетики, называют их «вух». Потому что планер, когда папин пролетает над наддомовый, «вух» делает. Вот он делает «вух». Знает, выучил слово «фюзеляж», знает, что такое мельман, и просит папу его сделать на модельке. Он летал у нас на самолете. Мой друг Артем катал его на Цесне. Он летал с нами на параплане. И вот после всего этого я убедился, что он не боится. И я взял его в полет на планере. И вы видите, как он был счастлив от этого. Папа очень хочет... Да, понятно, что ты поможешь, мой хороший. Да, это пальцем. и Лоп. И мельман. Вот так. О, Макс, браво! <звучит> зачет, я думал, что ты забыл. <звучит> да, Макс, правильно, мельман так выглядит. Правильно ли я сделал, не знаю, но в одном я уверен точно, наш современный мир слишком зарегулирован брать и Райт не могли бы и сопрести себя самолет во вселенной яса потому что бюрократы все больше которые заботятся о какой-то теоретической безопасности все больше решают что нам делать или нет Да говорят что время там пионеров которые штурмовали небо, обиновала что надо там максимально человеческие жизни сохранять и прочее но это если по такому пути идти по максимуму то прогресс остановится. Чтобы сейчас делать такой планер, требуется столько бюрократических решений, и просто ужас. И в конце концов, человека нельзя вырастить там, в теплице, нормального человека, там, в стерильном пространстве. Человека нельзя научиться творить по инструкциям. Творить невозможно. Говорит, вот ты должен вот так творить. Творчество – это совершенно нечто свободное. И самое главное, человека нельзя заставить быть счастливым. И ну, потом тебе заставить быть счастливым по инструкции тоже? Невозможно. Я хочу, чтобы мой сын вырос человеком, и поэтому буду его поддерживать в самых смелых начинаниях. Несмотря на то, что он будет убивать шишки и там царапать коленки об асфальт, падая на велосипеде и так далее. Это мир, его надо пробовать, ощущать, и невозможно это сделать, не делая каких-то ошибок. Да, надо стараться на ошибках чужих, но поверьте, мне не получается. Сколько я живу, я учусь на чужих ошибках, но и делаю свои. При этом я не сторонник из стрима, я против ситуации, когда из ребенка против желания его выращивают великого там, хоккеиста, фигуриста, балерину, музыканта. Ребенок должен этого искренне хотеть, а когда он реализует э, волю, по сути, родителей и мечту родителей, которые хотели когда-то быть такими, а вот у них не получилось, вот теперь ребенок будет. Ну, не всегда это получается, ребенок должен искренне хотеть, а как искренне хотеть все вы прекрасно знаете. Если у вас осталось как детское У меня вот, о, точно осталось Если мне кажется, я э, еще не вырос, я как был Как был ребенком, так ребенком и остался Сколько лет, а все ребенок Ну это классно Оставляйте кусочек ребенка себе Не забывайте, как это прекрасно быть ребенком И открывать этот мир, осваивать его Что-то хотеть видеть Первый раз видеть небо, первый раз полетать Это просто фантастика Так что Хорошего просмотра Готовы? Да. Поехали! Толкаем! Эй, Макс, помогай! Давай, толкаем, толкаем, толкаем! Едем, едем, едем! Мы сейчас заведем двигатель, ну, как самолет, прорулим, потому что у нас вот на этом крыле, и на другом тоже есть специальные колесики. Все, Макс, в кабину! Сейчас вам это колесико покажу, которое позволяет нам замечательно двигаться по аэродрому, видите? Ну, конечно, уже потрепан чуть-чуть, Ну что делать? Основная проблема, как залезать теперь втроем. Парашют, Туся, Макс, переноска, Макс, я тебе помогу. Макс, ну как ты? Как мама. Давай я тебе устрою поудобнее. Максик, как ты, мой хороший? Тебе удобно, Макс? Да. Да, удобно? Сидишь хорошо? А, нет. Ну, а тебе нет? Сейчас я пристегивать вас буду хоть тебе пакетик если что у него можно будет делать Бэ! понятно Ой, я... ну, сейчас нормально хорошо макс тебе удобно сидеть да. удобно Максу макс удобно ну а мама мама тебе ну, не спрашивает с... я, я вообще тут это, прокладка между максом и расскажи на камеру когда ты первый раз захотел полететь когда это было давно давно давно ты скажи я себе еще и не помню как я хотел летать Так, Макс, ну ты готов, мой хороший? Да. Папа тоже готов. Идь. Идь. Непривычное положение, друзья мои, в передней кабине. Я-то привык задней летать. О, в переднюю. Макс с не помещается. Да? Задняя кабина закрыта. Закрыта. Ремни пристегнуты. Пристегнуты. Так, тормоза сняты. 9 литров топлива у нас, закрылок, норма, двоечка, Воздушный тормоза, работают, Гидравлический тормоза. работают, приборы не включены, приборы включены, радиостанция включена, поехали, Макс, Макс, ты готов? Да, как Запускаю двигатель, от винта! Все, что было много лет назад. Среди чудес, сны, где можно достать звезду с небес, с небес. Счастлив тот, счастлив тот, в том детство есть, детство наше давно Прошло в прошлой жизни буква. Работают все видеокамеры и издательного аппарата. Огромное спасибо нашему самому замечательному Серёге за отношение нашего лайнера. Ну, любишь быть и Да, любишь. Да, любишь. план сейчас посетить на не знаю, если у вас потом заходит, мы можем динамично полетать. Папа, наверное, не полетим мы на саму? Всё, тогда вас да. Пролетаем? Берите к нам в дом, Марк. У меня в городе, там. Вот там, да. Там работаем. А вот там посмотри, вот а там сер, где твоя школа. Сер. Да, где твоя школа. Параплан, параплан на поле, он зелененький. А, ну, параплан, не думал, параплан. Два, два. Они, наверное, полетали, а не видели. Так, Максим, летим на гору Шабарс? Как ты себя чувствуешь? Да. Хорошо, летим? Параплан. Видишь? Да, летишь. Макс, ты понимаешь, как он высоко, такой параплан маленький? Два параплана. Да, два. Ну, они, наверное, бегают и А вон там моры бы ловили, Макс. Помнишь, мы рыбу ловили? Да, вручь. Где? Ну, там. Вот, крыло показывает. Я разгоняю планик достаточно, чтобы не И через две минуты мы будем на горе Кабар. А мы тем временем пришли в галерея да, Максим, ты помнишь, как мы на параплане летали? Смотри, вот там парапланер на старте. Посмотри вот налево, видишь зелененький старт? Откуда мама твоя летала, помнишь? Нет. Слева. Слева. Должь по низу? Хорошо, я сейчас включусь пониже, покажу тебе это да? Хорошо, Максим, когда мы сейчас проходим ему парапланеного старта и летим в сторону дома. Хорошо? Все, мы летим домой. Дорога в школой пролетим, Максим. Мы да. сейчас полетим. Да? Хорошо, полетели, Максим, в школу твою полетели с По нашим лучшим учителям всем. Да? Да. Полетели? Да. Полетели! С высотой нам все в порядке, на Танзини мы придем где-то за 1200 метров. Там я про набрать на ходу. Папа, я не хочу папа, я не хочу. Максим, мы сейчас летим в горе, называется Сан-Жени. Сан-Жени. Сан Сан да. Я тебе покажу французский флаг на этой горе. А наша мама снимет по правому борту проход горы Сан-Жени с набором и французский флаг, который туда повесили друзья наши посмотри, какое водохранилище, снимает. Сука лампа, лазер. да? Лазер. да, там платина большая. А она после дождя. да, да. стала. да, вчера был дождь, да. была. да, бах бах, -бах. да. Туда утекает? Она утекает в море. Макс, смотри, с правой стороны французский флаг. Видишь? Папа вот в ней взял энергию капельку, и после этого разворачивает нос планера в сторону дома. Оп. Друзья мои, мы это сделали, мы сейчас уже летим домой, потому что, в общем-то, порядка 40, ну сколько, 45 минут мы отлетали. Это достаточно много для первого полета, и дабы Максика не укачала нашего, мы сейчас уже летим домой. Можете посмотреть на золотую осень, как это все красиво. Вот, вот эта горочка маленькая, низенькая. Она сейчас кажется маленькая, низенькая. Когда к ней подъезжаешь на велосипеде, кажется, что это огромное горище. вот И вообще, посмотрите, как красиво вот крыло правое показывает на гору Ажур. И там прям все вот тоже в огне. То есть туда вот сейчас на велосипедике, на мотопарапланчике, Да и на планере тоже хорошо погладить. Ну просто на, на парапланчике велосипедике можно прям с этим золотом постоять рядышком. А на планере все-таки на большой скорости ходим. Подхожу уже к зоне нашего аэродрома он ну, кажется далеко и мы как будто бы до него не долетаем ну качество планера качестве 50 поэтому не переживайте до аэродрома мы долетаем теперь главное мне не забыть выпустить шасси может Вы мне как-нибудь напомните там на радостях что <с полетал с сыном я тем более передний кабинет все процедуры не такие привычные как задний. Я вроде как очень не помню ничего. Ну или командир воздушного солна. Сейчас я прижмусь к склону, засниму вам золотую осень. Вот она, настоящая золотая осень. Золото осень, посмотрите. Вот и справа тоже. И мы подходим к аэродрому. Скорость я держу сейчас 200. 200 так можно быстрее дойти до аэродрома и буду сейчас делать энергичный заход очень с панатизма вот он еще раз вот, зовут осенью вот как у нас красиво было ботя наше ущелье Все, выпускаю шасси. Приготовились. С шасси вышло. Жар лоботень директор Я оставлю закрылок на положение лендинг и выпускаю полностью воздушные тормоза. И вот сейчас у меня снижение по больше 5 метров в секунду. Вот. И я не буду делать выполнять полную коробочку, а я как бы самолетах делают при отказе двигателя такой. Э орбитальный заход называется ну вот сейчас смотрю, более-менее да. сейчас доворачиваю видите, я пока не трогал интерцепторы могу чуть убрать интерцепторы чтобы подлететь поближе к своей посадке потому что если мы здесь сейчас сядем то долго будем потом планер толкать ну вот я сейчас лечу на маленькой высоте над полосой убрав полностью воздушные тормоза на одном закрылке Лечу, лечу, лечу, лечу, лечу, Вот, выпускаю тормоза, чтобы просто прижать уже планет. Их выскакали. на полосу и проверяю, если у меня тормоза гидравлические. Есть. Это нужно сейчас увидеть и зачем, потому что настоящий планерист и не боковичок. Это, в общем-то, чувствуется а, ленивые люди. Потому что они любят не любят пешком ходить. Ребят, приезжать к собственному домику. Подъезжать и сразу парковаться так, чтобы не надо было даже планер. Подкатывать, перекатывать. Да. Мы прилетели, да, Макс? Макс, открываем! Открывай фонарь. У -у -у. Макс, ну ты как? Да. Хорошо да. все? Макс, да. тебе понравилось? Да. Выстегиваемся. Да, первым делом надо расстегнуть все ремни, друзья. Ох, мы это сделали. Мы слетали втроем. Ура! Вот, все счастливы? Папа, забирай. Ааа! Подожди, сейчас я Макс. парашют сброшу. Папа, ну, счастливый ну, малыш. малыш. Ну, Макси, ты как? Тебе понравилось, скажи? Да. Еще полетишь с папой? Еще. Еще с папой полетишь? Да. А? Нет. Нет? Почему? Да. Да? Это он так пугает, шутит. Ну что, вылезаем? Ну-ка. Супер. Вот ты это, дышь. летчик. Ты, ты Макс, ты дышишь. А папе ты дышишь. Ты дышишь. летчик, Макс. Иди, ухо, мы сделали это. Макс. как нужно Нихуя. Как? Нихуя. Нихуя. Нихуя. Нихуя. Нихуя. Нихуя. Нихуя. Эгегей, Нихуя. Нихуя. Нихуя. Шорты! Мы летали с шортом, но я, видите, остальные чуть теплее одеты. Да. мы тут будем сидеть. Да. Да, все. все. Я. Ты шампанское, Макс, Приставай. взял? Шампанское взял, Макс? Взял. Взял? Отлично. Молодец. Опа! Поможешь папе открыть? Да. Давай с тобой откроем. Макс отлично открывает шампанское. Прекрасно это делает. Этот талантливый ребенок может все становись так, чтобы стрельнуть вот туда. Понятно? Да, подожди, теперь смотри, я проволочку откручиваю. Проволочку открутил. Теперь толкай пробку. Давайте чуть помогу. Ой, толкай. Бах! Бах! Так, Папа, схалтурил. Очень вкусно, кстати. Традициональный рецепт делают вот там за. Понятно, что это не шампанское, но, в общем, я даже считаю, что оно лучше. Макс! Санте! С первым полетом, сын! Ура! Ура! Всей семьей! Ну, принцесса, спасибо. Покатала. Да. Макс, скажешь спасибо принцессе? Планер зовут принцесса. О, да. молодец. молодец. Хорошая принцесса. Да. Да. Хорошая? А нравилось тебе на ней летать? А летишь еще да. ну друзья на этой оптимистичной <связывающие> а -а -а! на этой оптимистичной ноте не даст сын спиться родителям да. все глубоко уважаемые любители планера спорта до новых встреч пишите как вам понравился этот репортаж в конце концов наше вдохновение в ваших комментариях да макс напиши что нибудь максу макс Скажи. Привет! Мак. Макся, ну как тебе полеты на планерах, самолетах и всем остальном. Нравится? Да. Как? Да. Эй, да Эй! Интервью с Максом. Максим Индельвич, вам нравятся планера? Э. А почему вам нравятся планера? Э. Такие? Э. Вот такие нравятся планера. вот так. Планер, может, да. Это потому что этот планер э. СК-21Б. Э. Который крутит пилотаж и да, папа, наверное, вот так летал, вот так, вверх ногами. А как планер еще может делать? Бочку да. может? Да, бочка называется, да? Пусть -пусть. Да, бочку может. А как выглядит Макс Миллиман? Покажи, пожалуйста. Вот так. О! Макс, браво! Зачет я думал, что ты забыл? Да, Макс, правильно, Милиман так выглядит. И вот так, так, лопа-лоп лоп. Ты же начинаешь сейчас летать Расскажи, как ты летал с папой на планере. У какого? Мама, папа И куда мы летали с тобой? У какого Как гора называлась? Шампры Шампры Шампры Полетишь еще с папой на планере? В твоем? Да Я буду дядя богини. В задней кабине, да? То когда вы подрастешь, на тебя можно будет надеть парашют уже, то полетишь в задней кабине, звонем с папой. Ну, впереди папа, один? сзади. Нет, полетишь <сор Luck> один, да. А потом, когда совсем вырастешь, папа тебя научит, ты один полетишь. Полетишь? Один на план. Один. Да. Один. Один совсем один полетишь. И <сор Luck> я увидел на посадку. зайдешь вот так. И в яму. В яму? Зачем в яму, Максим? Хотя ты насмотрелся, как папа летает на моделях, да? Что, что не взлет, то бак-бак-бак, да? Максим, а покажи, пожалуйста, основные части планера. Покажи, где у планера крыло, пожалуйста. Вот расскажи, занятие для планеристов, юных, где у планера крыло? Вот это. Понятно. А где у планера фюзеляж? Жильяр. Жильяр, а где у планера хвост? Понятно. А что это вот это вот это вот что называется стабилизатор, да? Стабилизатор. Скажи стабилизатор. Безатор. Понятно. А это киль, да? Кей. И руль направления, да? Руль управления. Да? Да, понятно. Это, это заднее колесо. Покажи, Макс, элероны. Это переднее колесо. Элероны покажи, на, на крыле. Вот, элероны. А второй элерон где? Покажи на камеру, чтобы все видели, где элероны. Покажи. Вот элероны, да. Вот элероны. Вот это тоже элероны, да? Скажи, элероны. Элероны. А это воздушные тормоза, да? воздушные. тормоза. тормозы. Друзья, с вами был инспектор Макс. Ревар. Ревар.